Седьмая часть решения задачи К8 из Яблонского. Мы определяем угловые скорости сателлитного блока и выходного вала планетарной передачи с коническими колесами. Мы составили 6 вот шесть уравнений с шестью неизвестными. Они достаточно простые, но я, чтобы вы знали на будущее, привел сразу, что общий метод решения наиболее удобный сейчас с точки зрения применения прикладных математических пакетов. То есть матричный способ решения системы уравнений. Линейных уравнений. Вот я ввел, смотрите, данные, то есть радиусы ввел в программе MATLAB. Радиусы, синусы я выразил через... Из треугольников известных. Синус альфа и синус бета. Ввел угловые скорости. Правда ошибся здесь со знаками. Надо было ввести здесь омега плюс. Вот чуть позже я это исправил. Потому что минус мы учитывали в уравнениях проекции. Вот я ввел матрицу B. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть вот шесть элементов матрицы столбца B матрицы свободных членов. И вл матрицу 6 на 6. Матрицу свободных коэффициентов. А где она у нас? Вот оно у нас. Вот матрица А. Вот она 6 на 6. 6 элементов в каждой строке. 6 строк. И вот использую э, правило в MATLAB. Е. Это синтаксис MATLAB. А. Мне достаточно, чтобы написать вот это матричное неравенство. Мне достаточно написать вот такое знак деления как бы поменять. И это и будет э, решение матричного уравнения. Вот оно. Значит, то есть это 10 в квадрате. То есть 100 надо умножить на 0,8. Значит, у меня получились 80, 60. Ответы вот такие получились. Я сейчас их выпишу. Значит, вот здесь вот напротив этих неизвестных. Я их выпишу. Давайте. Здесь у меня получилось... 80, 60, 80 и 3 остальных. Что там у нас было? 128, 103 и минус 129. 128, 128, 103 и минус 129. Если мы сравним с решением, что мы имеем в решении здесь? Значит, CZ 80, 60 и Омега 2, и 7. Значит, вот здесь у нас совпадает. Плюс, плюс. А здесь у нас 132 и 7. Можно ли это отнести на тут неточность решения? Ну, не знаю. Надо подумать об этом. Но, в принципе, я показал вам, вот как решаются эти задачи. Да, еще тут знак не тот стоит почему-то. Стоит об этом подумать. Безусловно, вот именно... Эту систему можно решить и гораздо проще. Каким образом? Омега ЦЗ у нас дано сразу. То есть, вот это уравнение, если мы решаем без всяких матриц, мы можем сразу сказать, что Омега ЦЗ у нас равно Омега 1, а оно у нас дано. Оно равно чему? 60. Далее, что мы можем сразу, используя вот это решение? Раз Омега ЦЗ нашли, мы уже знаем, что все слагаемые, вот эти омега цз мы знаем. Следовательно, мы можем из этого уравнения определить, что омега 1C. Из этого уравнения мы можем. А, нет, не можем. Из этого определения мы можем найти что? Омега-1. То есть вот после этого мы можем перейти сюда и определить омега-1. Определив омега 1. Омега-1, нам известно, извиняюсь, мы можем. Измени... вот Мы можем сюда определить вот это омега-1С. Отсюда определив омега 1c, мы переходим сюда и определяем. Соответственно, раз это известно омега С. Давайте вот так. Вот это омега СЗ определяем. То есть вот сюда. Далее, раз мы это уже знаем, мы знаем и это, и это. То есть мы можем определить отсюда вот это. А отсюда мы можем определить, что омега 4C. Зная омега 4C. Мы можем что подойти, вот это мы знаем, а это мы знаем вот от, отсюда. То есть, вот отсюда. Значит, остается нам определить, что омега-4 последним шагом. То есть, эта система решается достаточно просто, ввиду, что простой формы. Здесь очень мало э, отличных от нуля составляющих. То есть, уравнения достаточно простые. В принципе, мы можем провести и это решение и сравнить, где мы разошлись с ответом. Но, думаю, это стоит оставить уже за рамками видеофрагмента, поскольку здесь уже пошла сплошная математика. Физику мы решили вот здесь, рассматривая вот это решение. Дальше, что еще там было в решении задачи? Ну, вот определение омега С это 100 радиан в секунду. Да, я забыл. Мы здесь определили две компоненты. Омега э, скорость, угловую скорость сателлитного блока мы определили в проекциях. На вот эту ось и на эту. Неизвестную вот эту величину омега С. Ну соответственно, то есть проекция на ось Z80. Допустим, если это у нас было вот 60, то это у нас пускай будет 80 плюс 60. То есть угловая скорость бы омега С искомая была бы вот так направлена. То есть омега С было бы направлено вот так вот. Ну и модуль омега С был бы равен, естественно, что из вот этого прямоугольного треугольника модуль омега С был бы равен Корни квадратному из омега цзита в квадрате плюс омега цз в квадрате. 80 в квадрате плюс 60 в квадрате. Это пифагорова тройка чисел. Это 100 радиан в секунду. Соответственно, это и есть наше что? Скорость омега 2,3 блока сателлитов. Ну и омега 4 мы определили как минус 129. 130 примерно, что немного отличается. То есть мы определили, в принципе, вот эти два... Две искомых величины мы определили. Кстати говоря, вот здесь я тоже опять-таки дал маху. столько объяснял, объяснял, что мы ищем угловые скорости. То есть нам нужно определить... А это векторные величины. То есть нам нужно и модуль определить, и здесь то же самое. Я забыл. Строго говоря, вот так все должно было выглядеть. Но здесь направления были определены на чертеже показаны а здесь все-таки надо было определить например вот этот вектор надо было определить направление это вектор омега 4 омега 2 то есть оно как бы определено вот этой осью z вот а вот с омега c надо было определить и направление вектора итак что же здесь у нас есть в решении дальше ну вот, я говорю, приводится, смотрите, решение и графически, вот, вот в этих трех абзацах, раз, два, три, четыре, пяти, да, вот. Омега-2, кстати говоря, обратите внимание, что графическим методом решение 135, аналитическим 132, то есть ошибка вполне допустимая, поэтому у нас здесь ошибка, 129,7, то есть 130 тоже, я думаю, вполне укладывается. Ну и здесь же приводится решение задачи способом Виллиса. Я еще раз говорю, этот способ я не рассматриваю специально здесь, поскольку он чаще всего рассматривается в курсах по теоретической механике. То есть вы можете взять любой учебник или практикум по теории механизмов и машин. То есть не по теоретической механике, а по теории механизмов и машин. В том числе можете посмотреть и на сайте знаниум.com. На сайте знаниум. Как-то это я не по-русски написал. Давайте вот так вот, чтобы было понятно. Это электронно-библиотечная система. Ну и там под моей фамилией вы можете найти мои учебники по теории механизма машины. И там же практикам по теории механизма машин вы можете посмотреть, в том числе, то, что касается и решения задач по методу Виллиса. Метод основан на обращении, на методе обращения движения. Формула известная, часто применяется, но так сложилось в нашей школе высшей, что она чаще. Ее применение раскрывают не в рамках курса теоретической механики, а в рамках курса теории механизмов и машин. Ну что ж, на этом заканчиваем. Решение задачи К8. Если будут вопросы, обращайтесь. Всего доброго.